Всем привет! Зашла в старый ролик, а там мне вот эту просьбу оставили. Шикарный клип, вообще такое наглючее подтверждение. Я сейчас больше хочу снимать, чем получается, но просмотров нету. Тем более, что в воскресенье. Значит, смотрите. Ну что за скорость? Ну что же это? Эм, сета египетского бога вредного изображают в виде непонятного существа. Его сравнивают с муравьедом. И муравьи это в том числе символ Сеты, В том числе в замысле в первом упоминают о муравьях с оглядатой, у которого рядом лежат символы, купюры 10 и 500. Только диаманта не было, но было, было дерево. 10 500 диамант это сетана а также как группа животных. Жираф, антилопа, бегемот, муравьед и осел. и осел. И сейчас вот здесь мы видим, что это не муравьед, это животное, которое просто, попросту отсутствует, видимо, на, на планете. И э, даже египетские боги не упоминали, что Сет Ан... опять сорвала съемку, опять перезагружала компьютер. Это уже привычно. Даже египетские источники не упоминают, что сет она. Но здесь мы видим детализацию. У меня вообще есть три косвенных ветки пазла, которые ведут к тому, что исконно она все-таки дракон. Здесь мы видим двуполость. Сверху женская грудь на широкие плечи. Лицо как у трансвестита. да. Вот видно, да? Полумужская, полуженская фигура. Цвет кожи. Это, возможно, новая деталь. Может быть, это не аллегория. То есть, видите, детали фигуры. Она полумужская. Лицо такое с густым мейкапом, но лицо как у мужчины все-таки. Прада, не знаю, что такое Прада, Парадиса, Тарай, Арка Прада. И вот этот символ, где на одной планете Пацифик из трех сил. Я не в силах догадываться, кого они как и представляли себе, потому что если брать планетарные символы астрологические, то со стрелкой это Марс, с крестиком Венера, а стрелкой и крестик получается два пола. Что они имели в виду, я не знаю. Может здесь сухо надо крест понимать. Ведь перепонка не внизу, а вверху. В общем, три силы и сражаются на одной земле. Позже этот символ будет, еще будет и будет. Висят люди освежеванные. Тут не совсем понятно, то ли это лаборатория по созданию, по созданию будущих адамов либо это все-таки еда робот берет яйцо, берет яйцо, огненное яйцо то есть выводятся в лаборатории. Здесь она меняет ДНК. Она, я полагаю, что она трижды меняла в ДНК, потому что в основании одноглазая предводительница армии, которая напала на планету этих самых ученых в основании, говорилось о том, что она трижды продлевала себе жизнь в фильме «Клетка», когда она проникла в симуляцию героиня там трижды капала кровь. Так что я полагаю, что она трижды меняла ДНК. Вот перед нами ДНК Скорпиона. Я не знаю, какие еще два ДНК. Допускаю сильно издалека, но, наверное, козерог, если с рогами ассоциировано существо, может быть, вот тот первый муравьед -то есть первая смена ДНК. Не знаю. Здесь перед нами инсектоидность. Сейчас вот инсект. Ее э, хвост как бы раздвоенный. Это у нее прическа. Хвост. Ну, это хвост скорпиона. Рядом висят освеженные люди. Или это лаборатория по созданию человеческих раз. еще существо которое сидит со знаком луны на лбу белая пишите идеи по этому существу а, смотрите еще висит похоже на нее тоже как бы разделанная у леди гага был клип на тему тоже сатана там, где они с черепами. И там тоже были версии. Несколько голов, и некоторые головы потекли. Чем больше узнаешь, тем больше удивляешься. Я удивлена тому, что нашла, что это версия. Это существует версия, что были попытки по созданию, получается, нескольких. Синий цвет. и Яйцо висит у нее под ней. Может быть, это так они размножаются. Не знаю, пишите мысли, идеи. Мы очень многого не знали про этот космический мир. Вот, висит, внашивает яйцо или кладку. И, и люди, люди, люди без кожи. Так, следующий символ сейчас найдем. Коровы, ой, сиреневые цветочки. Сиреневые, это цвета пурпура означает одно и здесь коровы у них по подпорке сейчас покажу у них на животе такие вот специальные лямки которые придерживают, придерживают что чью-то беременность да здесь аж красновато она заставила коров коров кто такие коровы вынашивать чью-то потомство и сиреневые цветы Ходят. Да, и снова она. Почему раздвоенный хвостик? Пишите варианты. Почему белый цвет? Иногда ее показывают в белом цвете. Тоже, тоже, тоже. Написаны буквы, лазером буквы. Жду, жду ваши мысли, потому что я тоже не все вижу. Дальше. Следующая лаборатория Клонов исконно они как бы двуполые у них два ряда груди как у животных рядами идут соски у них нет два соска но видите безволосые и тела все таки мужские лежат они пораженные вот это место как бы его назвать это не солнечное сплетение это ниже Вверх живота идут пупки подключения куда-то. Вот, может быть, это и есть тела, лежащие в симуляции. Вот два ряда сосков. Без волос, кто они такие, как они жили. Но у Дэвида Айка есть версия из легенд о том, что тут жили существа, ну, мы как бы, которые общались телепатически, у них не было гендера а появились пришельцы, которые создали гендер. Не знаю, что об этом думать, ведь гендер, гендер, он есть в космосе. Это да, на уровне создания Вселенных даже значения. Так что я не знаю. У инопланетян есть гендер. Смотрим на лбу существа уже вот этот же знак, который на три части раскалывает. Непонятно, что с глазами. Здесь как будто нижняя перепонка века. Летит аппарат, вот на нем лазером вот кривые буквы. И тот, тот, момент, тот момент, на котором очень хотела акцентировать. Мужчина и женщина создаются. А у нас 22 хромосомы общие, Y хромосомы X отличаются настолько, что нас рассматривают как разные расы. Как разные виды, как физиологические виды. У животных такого различия, как у людей, нету. Вы видите, у мужчины хвост. И он похож по формату на одного из тех, кто был перед этим. Прозрачный куб. Кто сейчас смотрит такие модные ролики, интересные, где заливают эпоксидную смолу, делают водоем. Вот здесь такой же куб. Это их раскалывает, на самом деле их тут двое. Вот это отражение. Зачем-то показывают именно на ребро куба раскол. Он и она как разные ДНК. Но лицо у нее опять-таки повторяет основную героиню клипа. Стоп-стоп-стоп, момент, на котором сильно размыто. Я не вижу, у нее тут внизу уже еще есть мужской гендер или нету. Сверху это она, внизу я не вижу. А у него хвост. Вот это груда тел, подключенных куда-то, подключенных куда к ней. И снова этот символ существо. Голова женщины, туловище женщины, автоматизированная бесконечностей. Ну, лицо, видно, что это лицо парня на самом деле. Оно не женское. Нарисовано компьютером, Ну вот видно. А, она не безобидна, как видим. Тут много оружия. Синяя, розовая, пишите мысли. Почему здесь? Вот здесь показали этот символ таким образом. И хвост русалки еще. Вот это не поняла а вот это я не поняла но здесь я кроме этого символа русалки больше не нашла океана больше не нашла то есть хвостом может быть показали океана следующий очень ценный момент лежат скелеты поверженный мир лежат скелеты не вижу что на них написано а у существ которые остались на ногах двойные головы. Олени уже были в фильме "Клетка", и там же ассоциация с Таной много-много символов прямо про нее. Вот на ошейниках кто-то мертвый с двойными головами. Что это? Вот эта тема, тема, которой было бы интересно коснуться, близнецовость, подмена кого-то кем-то. Она живет в орбит без сахара, там человека расколола в клипе группы сплин на, на две части. Электроник, принц и нищий, приглашение в путешествие. Помните, там вот это, этот же фильм, его плакат был в советской Мэри Поппинс. Везде идет подмена кого-то кем-то, что означают близнецы. Я вижу, что за этим скрыта какая-то гремучая, очень интересная загадка. Снова это существо беленькое с ушками, похожее на покемона японского. Вот на ошейниках скелеты, у них двойные головы. У оленя две головы, у всех существ по две головы. У фламинго две головы. Она же здесь похожа, как на э, картины Сальвадора Дали. Он рису, рисует даму на подпорках. Вот она на подпорках. И у нее тоже две головы и две пары крыльев, на которых кровью что-то написано Рев, рев, что за рев? Пальмы, ничего же лишнего. Очень интересная работа, над которой еще предстоит думать и думать. Интереснейшая. Хвост русалки, электричество, она работает от электричества поверженные существа, бледные, обескровленные, и она. Вот этот же символ, что был у совдализы, у Лолиты и так далее, у Медузы. Но здесь его усложнили. Мы здесь видим, что она не безобидна, и у нее хвост русалки. Она питается от электричества и Люди, окаменевшие, может быть, это кремниева форма жизни, кстати. Не исключено, они здесь как окаменели. Эх, размыто, размыто. Вот мужчина и женщина в странном танце. Летят лепестки роз. Мужчина с хвостом, у него очень неровная спина. Ничего лишнего. У него выражена именно мужская фигура. У нее здесь уже женская. У них танец. Красные цветы розы. Кого-то они едят. Способ питания. Дальше. Следующая группа мужчин. Опять-таки такие фигуры. У них сзади что-то. Атавизм. Двойной хвост или что это. У них сзади что-то, и они крутят это колесо Сансары. Где она в колесе? Тут она. Она в огненном колесе заключена. Заключение, заключение Сатана. Они крутят Сансару, едет платформа. При первом просмотрении клип мне показался более простым. Сейчас, вдаваясь в подробности, я вижу, что тут много загадок об этом космосе, как много мы не знали. Ей прислуживают мертвецы с двойными головами. Кстати, двуликий Янус – это реальный персонаж истории. Его символы я нахожу. Какую роль он сыграл, кто он, чем он был, не знаю. Но его символы в фильмах есть, это этап истории. Пишите мысли по каждому кадру, который я не докомментировала. Но я вам говорю, в клетке были вот такие олени. Там был выраженный символ шеи. Шеи Здесь у нас Б. Опять Б. В замысле было дерево, на котором был круг и в нем Б. Или это как Макдональдс какой-то, нанская. Интересная работа, да? Здесь пальмы. А впереди, там, где крутится колесо, фигура в розовой одежде посыпает лепестками цветов. Интереснейший клип у этого исполнителя. Там всего вот один клип. Видимо, это дорого так снимать. И отсняли одну работу. Машина, которая крутит это колесо, мы видим выраженный намек на машины а с водоемами пресными на земле что-то такое творится что одни как бы истекают другие переполненные как будто действительно что-то ломается горит пепел горит пепел и почему-то в клипах такая практика сейчас две практики я вижу во первых Нелогично, долгие титры бывают. Во-вторых, ставят на паузу и снимают черный кадр. 5.05 вот. идет черный кадр до 5.10. Целых 5 секунд просто черный кадр. Во многих клипах такая вот особенность почему-то. Что я хочу сказать в порядке выводов. Игры в ДНК, непонятные намеки, пока что непонятные. Сансара э, длится и у нас, и у, и у лидеров, которые это все начали. Машины, гендер, различный гендер. Может это она и океан, потому что я не нахожу какого, какая раса представлена океаном. Вот, точнее, он какой расой представлен и кто он в принципе такой. Также загадка близнецовости расколотых голов. Действительно много такого символа. Но это может быть не двуликий янус. Это могут быть разные символы. И это может быть не зеркальность, а может быть зеркальность. Только сейчас заметила, что стекла как бы обстрелянные. В общем, клипы предоставляют много загадок, но и подтверждают очень много уже найденных находок. Снова символ женщины, автоматизированный, ограниченный в перемещениях, мир поверженных существ, которые подключены куда-то вот к ней, смена ДНК на скорпиона, на инсекта, символика существа похожего на муравьеда, отсылающая к сету, шея обязательно, шея обязательно, ее символы шеи еще три фильма и братья у нее, Леон Киллер, там акцент на шее, помните, Леон Киллер, основание и клетка во всех трех фильмах один сюжет отслеживается в Леоне Киллере шея и убили младшего брата. В основании вот эту одноглазую предводительницу напавших ее убивают стрелой в шею, а после сразу рассказывают в той же серии про принцессу в их истории, которой, которой перерезали горло, то есть дублировали символ. И в основании же упоминаются братья этого персонажа. В клетке то же самое, там очень много акцента на шее в разных вариантах. И упоминаются братья. <coughs> в основании еще одна интересная деталь. В начале серии, одной из серий, на планету нападают. Там или, или нападают, или это несчастные случаи. Но сверху летят снаряды, огни. И бежит девочка такого же возраста, примерно как в Леоне Киллере. Впереди нее, ее младший брат. Снаряды падают на брата, и брат погибает. А глаза девочки отражают огонь, и они как бы засветились. То есть, понимаете, на что я намекаю? Я детали, может быть, я слишком придираюсь. Я никогда не знаю, если я слишком придираюсь. Тут луна на самом деле, она на луне стоит. И двойные существа. Где и кого так расколола? Интересная тема. На днях я наде... собираюсь рассмотреть фильм «Приглашение в путешествие», плакат которого был в советской Мэри Поппинс. Называется все чудесатие и чудесатие. Э, мир действительно полон загадок. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.